Привет, друзья! В этом видео мы поговорим об индикаторе кластер статистик, рассмотрим его возможности, а также рассмотрим, какие настройки мы можем применить к данному индикатору. Индикатор «Кластер статистик» отображает статистику по каждому отдельному бару. С помощью него вы с легкостью можете получить всю подробную информацию об объеме, дельте бара, наглядно сравнить данные с другими кластерами в числовом и процентном соотношении, а также выявить дисбалансы и крупные объемы на каждом участке рынка при помощи интуитивно понятной визуализации. Добавим индикатор на график. Находится кластер статистик в разделе «Кластера», «Профили» и «Уровни». После добавления мы видим, что индикатор отобразился в нижней части графика. Здесь нужно отметить, что отображение данного индикатора происходит только в кластерном режиме графика. В остальных режимах, таких как свечной, линейный и прочих, индикатор отображаться не будет. Поэтому если после добавления индикатора он не отобразился в вашем графике, просто поменяйте тип графика на кластеры или профиль рынка теперь рассмотрим какие данные содержатся в индикаторе. по умолчанию в кластер статистик отображаются все статистические параметры. разберем их по порядку. аски В этой строке отображается количество сделок прошедших по ценам ask. Биды. это количество сделок прошедших по ценам бит. Цветовые значения колонок ASK и BID подкрашиваются тем цветом, который соответствует сделкам рыночными ордерами. То есть зеленые ASK это сумма маркет ордеров на покупку, а красные BID это сумма маркет ордеров на продажу. Дельта — это разница между сделками, прошедшими по ценам ASK и BID. Дельта, деленная на объем это процент, который занимает дельта во всем объеме бара. Сессионная дельта – это разница между асками и бедами, сформированная с начала торговой сессии до момента закрытия конкретного бара. Сессионная дельта, деленная на объем – это процент сессионной дельты по отношению к сессионному объему. Объем – это объем, проторгованный в кластере. Сессионный объем – это общий накопленный объем за сессию с момента ее открытия до момента закрытия кластера. Время. Здесь отображается время открытия каждого кластера. Если необходимо убрать часть кластеров, нужно просто зайти в настройки и снять галочки напротив них. На этом все. Теперь вы имеете представление об индикаторе кластер статистик и сможете наглядно видеть полную информацию по каждому кластеру на интересующем вас таймфрейме. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео и обязательно подписывайтесь на наш канал.